Представляем вашему вниманию журнал регистрации первичного, внепланового и целевых инструктажей. Журналы по охране труда необходимы, чтобы контролировать работу в данной области, а именно соблюдение установленных сроков проведения инструктажей. В частности, журнал регистрации первичного, внепланового и целевых инструктажей используется для регистрации и учета сведений о лицах, прошедших инструктаж и о руководителях, проводивших инструктаж по охране труда. Будь это первичный инструктаж, повторный, внеплановый или целевой инструктаж. Данный журнал прост в заполнении. Над каждым столбиком указано, какие именно данные необходимо вносить.